Ты меня слышишь, Джек? Да, я слушаю, что случилось. Джек, тут повсюду трагины И похоже, они когда-то были людьми. Оставайся на месте. Не спускайся сюда. Здесь слишком опасно. Это что за. Дойл, что мы будем делать? Нельзя так вот оставить ее там умирать. У нас небогатый выбор, Джек. Черт, да, она на другой стороне острова. Можешь провести меня к ней? Могу попытаться. Давай попробуем. Я готов. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить. Far Cry 1. Итак. Э -э мы выбрали с вами. Э -э из этого там, что там, парогенератор, да, или что это парагенераторное? Мы выбрались оттуда. Вот, э было жарко, было очень бомбезно. И теперь нам нужно, короче, выбраться из здания. Вот, мы, мы выпустили. Э -э Трагенов, короче, которые не обученные трагены Они там типа похожи, как вот сказала Вэл, well, они были э, раньше людьми Вот И с ней оборвалась связь Я так понимаю, нам надо, короче, будет сейчас э, Выбраться из здания и идти на поиски Вэл, well, на другом конце острова, как сказал э, Дуэл Сейчас мы с вами Так, у меня чуть-чуть э, брони Есть Вот, чуть-чуть брони и полные жизни. И вы сказали, что я пропустил, короче, оружие, новое оружие. Вот. Так что, бляха, надо быть, короче, по... По, по, по, по, по, по, по внимательнее. Неизвестно, что нас ждет. Вы сказали в комментах, что меня ждет. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. -ой, -ой, -ой. Вы сказали в комментах, что меня ждет дальше там какая-то попа-боль что ли? Тихо, тихо. Что у меня вообще из оружия? У меня есть там. А, у меня есть это штука, которая тихая. у него в груди смотри, как будто этот. наш как будто этот чужой вылез. Так. Дробаш. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка я попробую, короче, я, я так предполагаю, это лопот. Я просто взгляну. Эй. Эх. Эх. Куда у меня там стенка, смотри, пропа пропала. А Ублюдок. Ублюдок. Кто? Бляха, они в этих, короче, в этих штуках. Скафандрок. Может здесь что-то радиация какая или что? Сюда вот мне не пройти, по-любому будет. Так. А, это МК. ка Сюда мне не пройти, тут смотри пар. Ну давай здесь посмотрим. Так, лестница вниз Это отсюда, понятно, я Здесь какие-то боеприпасы -то... Вы видите, да, какую-то полоску? Понятно, что это о, -о, -о. вот видишь полоску, да, какую-то? Для этого мне мерещится уже. Окей. <смех> okay. Ладно, бляха, у меня все рука. Рука тянется на сохранку. Ай! Oh. ладно. Не разбился хорошо. Так, ладно, фонарик я выключу. Перезарядочку сделаю. Нет, никто. Отлично. Так, здесь сломано, окей Тут не пройти Тут что, есть кто-то? Да? Так Понятно, я там, наверное, вы, ну, отключил этот газ Этот пар Мне бы для полного счастья бы этот э, броньку так погодите минутку. А, короче короче э, важный звонок был вот так окей э, здесь оружие да там здесь патроны все это мы посмотрели короче я отключил газ так был я, я так понимаю да вот у нас нету здесь пара вот движемся дальше движемся дальше ты кушал ты кушал ты кушал он говорит ты кушал я ты еще не кушал а ты кушал че бежит яха ай яй яй яй яй яй яй ты какой ты приятель ты Так. Так, э -э -э, осторожно, не, бах, не бахни, не бахни, не бахни тут. Окей. Там никто. Там пар. Здесь что? Ещё... А, мне туда, значит, надо. мне в любом случае сюда. Здесь же больше нет, да, нигде. Куда можно сунуться. Значит, сюда. Как-то обойти пар надо. Леха, здесь еще пар. Я слышу Трагинов. Так, сохранка хорошо. Жизнь неправда. Ух, как мало вот здесь. Может... Ай-яй-яй-яй. Смотри. Леха. С этого-то как сложно пробить его. Угу. Есть еще. Я возьму дробаш на всякий. Так, Гади, это Перезаряжан. Пер, перезаряжан. перезаряжано. Ага. Класс на жопу натянул. <свеч> Отлично. Убил, убил. Так, есть еще. Где он? Здесь один был. никто здесь труп так ну я надеюсь здесь сверху никто ниоткуда откуда не упадет не, не помешает мне так лестница здесь наверх лестница там где-то наверх была да ладно пойдем здесь надо дальше пойти дальше лезть э -э -э. да в смысле Да это мертвый мертвый э. так. Um. так ладно я думаю здесь никого Потому что Было бы Уже, уже, уже, уже бы вылезли так. Я получается закрыл пар Где? Где? Опа, сохранился Вон, бригада бежит мостик сломали, да? Так, а они по лестницам не умеют ползать, да? Ну и хорошо Ну и прекрасно Сейчас я их отсюда, короче, как-нибудь Трупишник где-то внизу валяется Сейчас я Бляха, они побежали по этому мосту Надо было мост этот, короче Сломать, чтобы они упали Да? Да Бляха, по трубе-то никак обратно Или зарядочку Или они разбились а -а -а! <сёк> Это было сейчас опасно Просто опасно Они оба разбились, наверное, скорее всего Одного вот я загасил, да, получается Ну ладно была не была ну, отлично ладно хорошо движемся здесь в смысле двое а нет это один дырки в три дырки в жопе О, мать В смысле? А я же отключил газ. Как так-то? Как так-то? я что-то другое отключил? <таспорщик> уйди, уйди, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, нахер. Ладно, пока, пока дробаш спасает. Пока неплохо. Или я здесь где-то отключил Газ Непонятно, короче Где-то отключил Так-так-так, ты где бегаешь? Ты дергаешься, что ты дергаешься, а? Тихо Ну ладно Ну ладно Так, сохранка Люблю, когда сохраняется Просто сразу же легко на душе становится Понимаешь что, что если ты умрешь То значит, далеко не начнешь Ты слышишь? Так кто что, что это слышит Берем бомжа Выключаем фонарик Чечетненько двоих Так а здесь... Еще то бежит, да? А здесь я... А... и Чтобы это могло быть? Тут тоже куда-то можно пройти. <звеж> <Трудовлюлевки>. <звеж> -яй -яй -яй -яй. О, блюдок. О, ай ой ай ой Ай-яй-яй-яй! Тихо, тихо. Окей. Нормуль. Там какие-то боезапасы, короче. Так, а это что? Это не работает, да? Ну ладно. Ну ладно. Лифт. Хорошо. Так, аптечка. Окей. А... Оружия здесь нет. Угу. И лифтера. Где? А где кнопка. Вниз. Это он! я яй яй яй яй яй яй Молись, пока есть время. Вбиваем трагенов, короче, в первую очередь. Стример, стримери, заряжка. Отлично. Ой, а я поехал наверх. А я же ничего не нажимал. Как я поехал? Зачем? Ну-ка, вниз. Ну ладно. Хоть небольшая такая передышка будет. Сейчас я их. Задницы Так я так, так отозрел задницу О -о -о! Нихера У меня аж почернело в глазах А, лифт уехал Че, че закипишь? Так, ладно В первую очередь убили Трагина, хорошо Ага, здесь дверь, там дверь Здесь, наверное, обходняк Понятно, здесь обходняк, здесь что-то открыли, наверное, вот эти ворота, так и куда и куда, давай попробуем сюда. Так, сохранка, отлично, что здесь происходит? Где хоть одно лицо? Я чувствую, сейчас их здесь дохера будет. В таких комнатках я одного не вижу. Э, везде не хер там? Наверное, это просто ветер. Какого черта это было? Ты видел? А я, я еще бежит а как они слышат ты меня я же с этим с глушаком классно на жопу. На жопу натяну я сейчас тебе так натяну будешь этим глазом видеть все просто так ладно Пошумим. Я... Бляха, их так столько много там вообще. Просто. Они все равно меня слышат, так что, блин. Что см... там происходит? Смысла нет. А, а Ну-ка, давай-ка я попробую, короче, сейчас вот здесь. С другой стороны. Это я так понимаю, с другой стороны, да, дверь? Бляха! Бляха! А -а -а! Нихера себе подстава! Нет! Куда улетел? Ху -ху -ху. Хера себе подстава. Ладно. А хера, это не обходная дверь. Или обходная дверь. Сохранка. Хера, хера, хера. Они же могут и в обход пойти. Ну, то есть. они здесь сейчас в обход пошли. Я ж тебе говорил. Бляха, бляха, бляха, бляха, бляха. Ублюдка! Вот как. Они сначала так прямо шли, потом вот так вот завернули, потом вот такие вот из-за двери херак. Жесть. А, у меня здесь сохранка прошла. Ну ладно. Ну, лады. Так. Мы его потеряли. Сейчас я вам покажу здесь. Мы его потеряли. Откуда ты появился? Ублюдок! Ты Как это понимать? Как это понимать? Отсюда-то вы не придете или придете? Вы тоже здесь можете отсюда прийти, нет? Вы можете же отсюда прийти? Мне кажется, нет, они могут прийти вот отсюда. Готово? Бляха, у меня жизни вообще киш. Киш-киш. Камон. Киш. Это как двери, это как Ага, Ага, ага. Яхах. <систек> Сто... Сдохни! Надо что-то по более это бронебойное, короче. Бля, столько, столько, много. Все? Это моя дверь тут колбасится или что? Мне нужна аптечка. Мне нужна аптечка срочно. Чего ездить-то, не? Остались? Эй! Похоже, я убил всех. Так, здесь по-любому, здесь какая-то лаборатория, здесь по-любому должна быть аптечка. Нужно только поискать. Нужно только поискать. Дольф. Эти просто огромные. Что это за твари? Слышал я о них. Наемники зовут их толстяками. Осторожней с ними. У них тяжелое вооружение. Да я это и сам понял. Пластиками. Да, в комментах и говорили, что с базукими вот эти вот это опасные вообще. Опасные. Да, в принципе, обычный траген тоже опасный. Все здесь опасно. Все здесь опасно. Так, ладно. У нас дверь где Там внизу, да, проход. Есть здесь еще проход. Ну-ка. А, здесь сломано. Ах, сохранка. Блеха. Я правильно иду? Ау. Вообще не пробитие. Фига си. Фига себе там рубит. Попался. Оо, птимать! Оптимат! Оптимат! Что за дечь? Ну-ка, погоди. Надо, короче, чувака там убить. Что это было? Давай, да давай, давай, возьмись. <смех> Она не перегревается же, да? Это пулеметка. Охренеть, ты прикинь просто с этого, с обычного это, автомата, там, с обычного оружия. Жид. Да, Зашибись, мать твою. Дядя, дядя, дядя, нет, не попадай по мне, умри нахер. <звы> ты прикинь, в этого здоровяка сколько надо с этого, с такого вот пулемета. А прикинь просто с ним с глазу на глаз драться, капец! Так надо аккуратно. Ты слышишь? Да ёб та вы там слышите-то опять? <свист> <Торщина>. а, <свист> стоит, <свист> стоит! Киран не снял! А я <свист> <свист> жест. Просто жест. Ты ничего там Молода. не видел. Умирай нахер. Быстро, быстро, быстро, быстро. Вот так вот. И погнали. Наши городские. Погнали косить нахер. Там сейчас здоровяк, здоровяк выйдет. Мне просто в прошлый раз повезло, что он как-то. Э, Коса это. С базуки. Коса с базуки попадал в меня. Есть, я его убил. Фух. Это жесть, конечно. Это жесть, ребят. Это жесть. слышал? слышат а -а -а. нахер пошли быстро быстро быстро быстро за пулеметку за пулеметку все сейчас здесь все позабираю А, их тут трое всего было, что ли? Итак... Да ну не! Да ну не! Автома... Это а а пулеметка! Пулеметка! Давай, давай, давай, вылазь, вылазь! Да ни хрена вас там! <свист> <свист> Хорошо, что есть пулеметка. Че? Пострад присел? Э. <свист> так, ладно, что у нас здесь? Блях, вот после такого нужна сохранка срочно. Срочно нужна сохранка именно мне нужна эта. Как ее? Аптечка. с yes. Сохранку давай теперь. Туалет. Толчок. А, опять толчок. Здесь это жесть. кира Фу, гляха. Охренеть. Вот то была бурная ночка. Давай, сохранку. Пожалуйста. Да ну нахер. Да ну нахер. А. Вон как. Вон как. Обошел. Обошел. Только сохранку-то. В смысле? Паух. <связь> Бляха-бляха-бляха-бляха, беги, беги, беги. Ай-яй-яй-яй, куда тупик? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, беги. Куда-нибудь быстрее! А -а -а -а, пулеметка, пулеметка. Как говорится, знаешь, да? Быстрые ноги пиздрячик не боятся. Ну да, это, конечно, жесть. Выбраться из здания. Попробуй тут. Выберись. Мать его из этого здания. Так, здесь куда-то. Тварь, я... наверное, могу проплыть, нет? А, здесь-здесь. Там, смотри, вниз. А, здесь-вниз. А, здесь и наверх. А а куда мне надо-то вообще? Наверх-вниз. <связи> Ой, ё, Ой, ё, творится. а и учетовую творить сюда они не придут что там творится что-то что там творится мне туда главное не падать я попробую сейчас может загасить да так откуда а ты там стреляешь ты где мразь готово где это здоровая мразь с этими здоровыми лучше вот так вот Ой, е ⁇ к, нифига! пока стоим. Отлично. А? -а. Блин, ё, какой же живучий. Фиг ты-то бегаешь, фига ты бегаешь. А где здоровяк-то? Ну, где ты? Или ты умер уже, все Отбегал? Ух ты, нах! Давай-то. Ого, здоровяк. Ты прикинь? Не, ну ты прикинь? все, у меня патрон... А, почти, почти кончились. Охренеть! Я так сейчас весь боезапас свой страчу. Так, это я не хочу тратить. Я убил тебя или ты там заныкался? Заныкался. Готово. Там еще один, короче, такой мелочь бегает, и... Здоровяк. Здоровяк, давай. Ой. А, -а, а ведь он мог залететь. А ведь он мог залететь ко мне. Эй, Трагин, ты протек. Ну где? Где? Вот где это говно большое? Эй, дядя, о-о-о, где ты там, вон шарит а больно, да? пяточка по тебе Ну покажись, говна кусок Урод, а Вот урот, а Я не хочу туда спускаться, потому что мне будет от э, а Если я туда, Отлично! Отлично! Фух, ну я надеюсь, там больше никого. Так, здесь у нас что там по дверям, что-то по всякой. Так, двери сломаны здесь. Я, наверное, смогу как-то по трубе наверное спрыгнуть, да, здесь? Отлично. Так, патрончики, потому что у меня закончились от эмки патроны. Надо собирать. его 30 взял. Прикинь, просто так. Ты... Каша мала, ты прикинь, такая дичь. Прикинь, такая дичь. Хорошо, такие есть закоулочки, такие есть. А -а -а. но ну, я говорю, видишь, можно было проплыть просто. И выплыть вот здесь. Ну хорошо, что я пошел поверху. Так. А -а -а. Тут же дверь какая-то. А, нет. Здесь одна дверь, да, получается? Ну, это сохранка. Здесь, по идее, должна быть сохранка.